Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жвениров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас тема, почему так важно работать с восприятием. Я вам скажу про четыре главные причины. Первое это то, что ваше восприятие на сегодняшний день определяет негативные эмоции. Именно от вашего восприятия у вас возникают страх. Злость, раздражение, обида, стыд, чувство вины. То есть эти эмоции могут не возникать в вашей жизни. И они сейчас возникают исключительно из вашего восприятия объективной реальности вокруг вас. Я вам это могу сказать на основе своего пятилетнего работы, опыта работы с этими эмоциями. Потому что именно ваше восприятие их провоцирует. Вторая причина. К сожалению, восприятие отделяет успешных людей от неуспешных, потому что именно разница восприятия либо приводит к развитию человека, либо к деградации. Успешные люди, они настроены воспринимать возможности. Они ищут возможности и воспринимают любые ситуации как источник возможностей. Люди же неудачливые, воспринимают практически все ситуации как очередные проблемы. И они в итоге в них погрязли и не могут никак двигаться вперед. Самое важное, на самом деле, самое, на мой взгляд, важное, и та вещь, которая меня задевает больше всего, это то, что ваше восприятие влияет на ваши действия и бездействия в вашей жизни. Если вы считаете, что вы не справитесь, если вы реально в это верите, то вы даже не попробуете. Если вы считаете, что у вас не получится, то вы даже не попытаетесь сделать хотя бы первый шаг. Если вы считаете, что это очень сложно, то вы даже не будете делать что-то простое. Если вы считаете, что это очень долго, то вы не будете даже начинать. Если вы считаете, что в этом нет смысла, это все равно не принесет никакого результата, то вы тем самым останавливаетесь. Взгляните на людей вокруг. Я иногда слушаю, что они говорят, и мне становится больно от их мировоззрения, от того, что их собственное мировоззрение не дает им улучшить качество своей жизни, больше зарабатывать, Жить в более хорошей стране, быть более эмоционально, физически, интеллектуально развитыми, заниматься саморазвитием. Все это связано с их восприятием того, что в жизни происходит. Потому что они сами себя просто останавливают. Многие люди считают, что они с чем-то не справятся. И поэтому они просто не дают себе даже шанс. И так проходит вся жизнь. И четвертая причина, она, наверное, самая важная для каждого из нас. Дело в том, что ваше восприятие определяет то, какую жизнь вы в итоге проживете. Потому что жизнь это временной континуум, это временная протяженность, протяженность вашей жизни. И в это время, пока эта жизнь течет, вы каждый день что-то испытываете. Каждый день ваша жизнь наполнена каким-то уровнем счастья. И вот в зависимости от вашего восприятия, вы можете прожить как счастливую жизнь, так и несчастную. И ваше восприятие определяет то, насколько счастливую жизнь в итоге вы проживете. Потому что в конечном итоге не будет важно, что вы накопили к концу своей жизни. Не будет важно ваши достижения в этой жизни. Они все канут в лету так же как и вы. Самое важное будет, как вы прожили эту жизнь. Были ли вы счастливы в каждый момент этой жизни. Восприятие позволяет быть счастливым человеком здесь и сейчас и быть им в каждый момент времени на протяжении всей вашей жизни. Поэтому, друзья мои, Каждому из вас я бы рекомендовал задуматься над тем, что восприятие – это самый важный этап вашей жизни, самый важный элемент, над которым вам нужно работать, который вам нужно настраивать под себя, чтобы обеспечить себе хорошую жизнь в настоящем и отличную жизнь в будущем. А главное – прожить эту жизнь счастливо. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, если вы еще не подписаны на канал, подпишитесь, и скоро вас ждут еще более интересные и новые видео. Пока, друзья.